На связи Александра Бонина. Сегодня в этом видео я хочу задеть такую тему, как детский остеохондроз. Очень часто ко мне приходят такие письма, когда спрашивают «Александра, моему ребенку 14 лет ему поставили шейный остеохондроз? Или моему ребенку 10 лет ему поставили грудной остеохондроз? Что делать? Заставлять ли его заниматься лечебными упражнениями?» Я бы ответила так, что не забывайте, что все-таки это дети. И если вы их будете заставлять заниматься, во-первых, они взненавидят эти занятия, они взненавидят вас, и вообще, может быть, в будущем скажут спасибо, но сейчас для них это будет большой негативный фактор. Поэтому любые методы, которые вы хотите применить для своего ребенка, они должны быть, во-первых, ненавязчивыми, и, во-вторых, ребенку должно быть интересно, ему должно быть весело, и только тогда он с удовольствием будет что-то выполнять и что-то использовать то что вы бы хотели ему дать Следующее. Не забывайте, что ребенок – это все-таки организм растущий, поэтому ему больше нужны не специальные отдельные упражнения, а общее физическое развитие, общая физическая нагрузка. И обязательно, конечно же, закаливание. Для того, чтобы поддерживать здоровье, э, здоровье ребенка, здоровье его позвоночника, во-первых, нужна общая нагрузка такая, как, например, Бассейн. Запишите его в бассейн. Это будет и весело, и прекрасная тренировка всех мышц, и разгрузка позвоночника и так далее. Следующее. Обязательно купите ему шведскую стенку и поставьте дома или на даче. Пусть он ползает, резвится. Забирается по канатам, ползает по лестницам Это будет дополнительно и вытягивать позвоночник И тренировать мышцы И вообще будет ему очень интересно и увлекательно Кроме этого, вы можете также его записать, например, на гимнастику Чтобы он ходил занимался с другими детьми И у них тогда будет какая-то игровая форма и им будет интереснее вместе заниматься Кроме того, если вы все-таки хотите, чтобы ребенок выполнял лечебные упражнения К тому же они, конечно же, эффективны не только для взрослого человека но и для детей, то тогда лучше выполняйте, во-первых, вместе с ним чтобы он видел от вас пример, и включите какую-нибудь веселую, хорошую музыку. И выполняйте обязательно это с положительными эмоциями. Показывайте ему пример, говорите, что повторяй со мной, чтобы ему было весело, и вам будет весело, и у вас наладится еще и психологический контакт вместе. И вы тем самым и улучшите и воспитание, и взаимодействие друг с другом, и здоровье ребенка, и он будет с удовольствием у вас заниматься. Если, например, у ребенка нет, слава богу, остеохондроза, но все же профилактировать обязательно нужно. И что в первую очередь? У него должна быть хорошая осанка. Именно когда осанка у ребенка будет идеальная, то тогда у него не будет риска развития остеохондроза. И если он в будущем появится, то появится намного позже, чем могло бы быть. Поэтому какие методы использовать для Укрепление санки абсолютно все те же самые это и бассейн это и гимнастика и какая-то игра и обязательно чтобы вы в этом тоже участвовали и показывали пример потому что вы будете естественно его основным мотиватором Кроме того, попробуйте ввести в ваш рацион или хотя бы по выходным играть с ребенком в какие-нибудь спортивные игры. Там футбол, баскетбол, не знаю, еще во что-нибудь. Для того, чтобы это было как настоящая семейная игра. Тогда ребенок будет всегда увлечен, ему всегда будет хотеть, хотеться играть. И это будет еще дополнительный стимул для его физического развития, для укрепления его мышц, для восстановления позвоночника и формирования к тому же и психологического статуса. И кроме того, будет очень хорошо, если э, ребенок будет проходить периодически массаж. Причем вы можете его вводить к специалисту или можете просто самостоятельно выполнять легкий массаж дома каждый вечер. Достаточно будет хотя бы минут 10-15, когда ребенок ложится перед сном, и вы обязательно массируете всю спину и шею. И это будет, во-первых, еще один дополнительный контакт ваш с ребенком, и, во-вторых, будет очень хороший массаж. Потому что он будет вам доверять, следовательно, мышцы у него будут расслаблены, и массаж будет намного эффективнее даже, чем, допустим, если вы ребенка довери... доверите специалисту. Потому что ребенок может его либо испугаться, или вдруг не доверять. Мышцы будут сильно скованы и не всегда массаж будет иметь положительное влияние на него, поэтому вы можете добавить тоже этот метод в свои домашние тренировки и при этом не обязательно обладать какими-то сверх навыками массажиста, то есть достаточно уметь проводить и поглаживающие движения какие-то разминающие движения и тогда уже будет хорошо для того, чтобы размять и разогреть мышцы спины и шеи. Ну что ж, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Желаю вашим детям и вам, естественно, крепкого здоровья, здорового позвоночника, крепких мышц спины и шеи. И, конечно, не забывайте самостоятельно тоже заниматься, и детей обязательно к этому приучать, и обязательно развивайтесь тоже физически и духовно. Желаю вам хорошего настроения. На связи была Александр Гонина.